отличие продающего видео от продающей статьи? Все очень просто. Продающую статью вы можете использовать только один раз. Все остальные разы это будет уникальная статья, и Google и Яндекс будет считать ее копипастом, в отличие от видео. Видео можно использовать несколько раз. Вы одно и то же видео можете разместить на YouTube, в Vimeo, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Вконтакте, в Одноклассниках и в любой другой платформе, где есть собственный видеохостинг. И это видео будет ранжироваться именно на, в этой платформе, именно по алгоритмам. Соответственно, вы, сняв одно продающее видео хорошо, делите ее по всем социальным сетям. Хотите узнать больше, обращайтесь к нам по этим контактам или задавайте вопрос под этим видео видео. Пишите, звоните, дружите и подписывайтесь на канал «Видео для бизнеса».